Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим томатный соус с яблоками. Для этого нам понадобится помидоры, яблоки сладкие, чеснок, лук репчатый, укроп, кориандр семена, перец душистый горошек, перец черный горошек, масло подсолнечное, соевый соус. Снимаем шкурку с помидор. Для этого на 30 секунд окунаем в кипящую воду помидоры и затем опускаем их в холодную воду и снимаем кожицу. Мелко разрубаем помидоры и яблоки. Я это делал на комбайне. Смешиваем яблоки и помидоры. Добавляем мелко нарубленный лук. Такими вот кусочками. Мелко нарубленный чеснок. укроп и в ступке измельченные специи. Добавляем сюда соевый соус и наше подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем. При необходимости добавляем соль. Перекладываем наш томатный соус с яблоками в банку. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник хотя бы на час. Можно будет кушать. Приятного аппетита!